Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом ролике вы узнаете, что такое фиброзно-кистозная мастопатия и как правильно ее лечить. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца этого ролика, информация в нем вам пригодится. Фиброзно-кистозная мастопатия – это заболевание, характеризующееся нарушением структуры ткани молочной железы. Молочная железа состоит из разных тканей – железистой ткани, выводных протоках и соединительные ткани, которые разделяет железистую ткань на ацинусы и на дольки. Под воздействием э, дисгормональных изменений в организме женщины э, эта ткань может неравномерно разрастаться и увеличиваться в размерах. Как правило, фиброзно-кистозная мастопатия проявляется болями второй половины менструального цикла, но эти боли носят более интенсивный характер нежели обычно у женщины перед менструацией. Женщина может отмечать появление уплотнений, диффузной неоднородности ткани молочной железы. Как правило, боль и уплотнение ткани молочной железы проявляется в верхненаружных квадрантах, но также они могут, в зависимости от степени развития железистой ткани, проявляться и в других квадрантах молочной железы. Есть несколько форм фиброзно-кистозной мастопатии. Это железистая форма с преобладанием железистого компонента, это кистозная форма фиброзно-кистозной мастопатии, когда имеется в молочной железах большое количество кист. Это фиброзная форма фиброзно-кистозной мастопатии, характеризующаяся повышенным развитием соединительной ткани и смешанная форма фиброзно-кистозной мастопатии. Отдельно стоит узловая форма фиброзно-кистозной мастопатии и фиброденомы молочной железы, которые под собой могут маскировать злокачественное заболевание молочной железы. Именно их необходимо вовремя диагностировать и назначать соответствующее лечение. Если вы почувствовали боль в молочных железах, вы должны обратиться к онкологу мамологу Врач на приеме соберет анамнез проведет осмотр, пальпацию молочных желез и регионарных лимфузлов, и по показаниям назначат дополнительные методы диагностики. Как правило, врач назначает ультразвук молочных желез по циклу с 5 по 9 день менструального цикла. Ультразвук позволяет нам уточнить форму фиброзно-кистозной мастопатии, так как в зависимости от разных форм фиброзной кистозной мастопатии назначаются разные способы лечения, начиная от таблетированных форм, заканчивая лечебно-диагностическими функциями образования молочных желез. Лечение, которое влияет на первопричину появления мастопатии, нету потому что причиной появления мастопатии является дисгормональные изменения в организме женщины. Поэтому мы можем лишь назначать консервативную симптоматическую терапию различными препаратами, такими как нестероидные противовоспалительные препараты. Также многие доктора используют в своем арсенале биологически активные добавки, такие как мастодинон, индинол. Полностью устранить заболевание мы не можем, но назначив лечение мы устраняем неблагоприятные симптомы и повышаем качество жизни пациента. В альфа-центре здоровья накоплен значительный опыт в диагностике и лечении фиброзно-кистозной мастопатии. Поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, обращайтесь в наш центр. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.